Кип-коп, Лавей, вы пришли на тренинг по мануальной терапии. Сейчас мы рассмотрим стопы. Что с ними можно сделать? Ну, во-первых, давайте раскрутим все суставы. Сначала берем, двигаем коленку, за голень хватаем, да, плотно держим стопу, везде фиксация, везде изначально прямой угол в коленке, здесь прямой угол, да, и как теннисную ракетку большим пальцем придерживаем пятку, да. Вот мы сначала расшатываем этот сустав. Быстро-быстро-быстро во и быстро-быстро наружу. Потом захватываем прям сустав, также расшатываем. Потом захватываем пятку и захватываем вот здесь, близко к друг другу руки ставим, расшатываем стопу относительно пятки, туда-сюда. Обратите внимание, у нас получается с внешней стороны, да, где мизинец, два сустава здесь, а здесь получается три сустава. Вот раз, два, три. Они примерно через два пальца друг от друга отстоят, поэтому мы вот тут первый сустав получается сдвинулись, на второй сустав сдвинулись, на третий сустав. Вот между ними два пальца. Расшатали, друг отосятся друга. Плюсневые кости здесь растут, да? Мы их раздвигаем в стороны с усилием таким, да? С этой стороны. И с этой стороны расширяем. Тут они крепятся к пальцам, суставы пальцев берем и перемалываем вот так вот друг от друга. Приближаемся к поперечному плоскостопию. Оно образуется за счет того, что оседают. Да, вот, ну тут два свода. Вот это продольное плоскостопие должен должен быть вот такой свод. А здесь поперечно поперечном должны быть вот такие пальцы. И у здорового человека мизинец прикасается с большим пальцем. А получается так, что стаптывается нога, и пальцы оседают вот так вот, вовнутрь. И нам вот эти три пальца, да, нам их надо пробить в противоположную сторону. Я, кстати, одному мужчине так нащупал, говорю, вот у тебя вот этот палец осел, и там мозоль образовалась даже, да. А он все грешил на обувь. Говорит, обувь новую купил. Думал, это вот из-за обуви. Да. А я ему так взял, так поставил. Довольно было, что это не обувь, что это всего лишь косточка. Значит, берем вот эти косточки, да, друг относительно друга по парам. Расшатываем, растягиваем друг относительно друга. Растягиваем, растягиваем. Потом ставим такую вот скобу из большого пальца и указательного, и вытягиваем как бы вот, эти вот чего <связки> расстояния связки, а. связки, да, вот тут, вот, вот. межпальцами встаю, да. И теперь сами суставы, прям так жестко вот его вот, растягиваем туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда, каждый, каждый растянули. Сухожили поднимающие пальцы тоже растянули, протолкали пальцы как клавишу вовнутрь. Ну, мы его, в принципе, уже нажимали, поэтому тут хрустеть сейчас не будет, если только случайно. Большой палец туда же, то есть нажимаем вдоль ладони, ой, стопы. Большой палец туда и еще чуть по диагонали медиально, вовнутрь, на свой указательный пальчик, да? Это вот против вальгуса мы вот туда, чуть его потянули. Ну и теперь самого плоскостопия. То есть проверяем, вот они не сходятся, да, где-то миллиметров там 5 не хватает значит берем теперь вот эти пальцы это первый второй во второй, второй палец в сустав поставили э, пальчики свои и распрямили их второй рукой с противоположной стороны раз видите мы уже увеличиваем свод и туда потом на третий палец и на четвертый палец если руки не хватает можно эту руку поставить раз вдавили дальше э, усугубляем эту ситуацию тем что вот делаем такой видите, со щелью свод из своей руки и пробиваем прямо туда вот эти все три пальца раз два три и теперь видите вот он сгибается легко и большие пальцы стыкуются с мизинцем вот но у тех кого эта проблема застарела это бывает на самом деле очень больно люди кричат прямо когда вот эти вправляешь пальцы да ну ничего ради здоровья можно потерпеть немножко боль теперь вот это плоскостопие. Это пускают, соответственно, вот эти вот две косточки. То есть, вот должен быть вот такой, они опустились и стало иногда плоско. Видите? Нам надо их, соответственно, вот сустав и вот сустав. Эту кость протолкнуть сюда и вот эту кость вот сюда. Чтобы туда подойти, к этим костям плоскостопию. Мы будем делать и спереди, и с, с тыльной стороны, да? Вот надо сначала эти мышцы расслабить, растянуть кулаками. Прям. Растираем, растираем. Пробиваем кулаком. Там достаточно жестко, надо поэтому подготовить. Например, берем палочки переводчики бамбуковые палочки они хороши тем что там сокучие вещества внутри да и когда мы проступим то импульс идет гораздо глубже прямо в сустав Не только сихожи, да, а уходит в тело в глубину ну через что-нибудь допустим через полотенчик чтобы больно не было стопу. У, стопи, вот. Вот так. у космонавтов да. чисто загибаем и достукиваем именно это место именно вот, видите да? Сменить и чуть, чуть посильнее. Ну вот считайте, подготовили. Если нога скользит, да, то используем ну, спотело, например, или масляное, то используем а салфеточку, например. да. Ставим свой вот этот. Вот часть указательного пальца, а не вот это, это слабенькая, да, наша шевелиться будет. Вот эта ладонь-то мощнее. Так, изначально везде прямой угол. Вот первая косточка, вторая. А как нам ее найти? Значит, вот здесь заканчивается мозоль большого пальца и пятки, да, вот прям по центру получается вот этот вот сустав. Вот туда мы целимся указательным пальцем. Держим, видите, всю лодыжку, пятку и прижимаем к себе. И на свой палец вот надавливаем вот эту плюсную кость туда прям теперь два пальца ступаем вторая пасочка была вот второй сустав И прям туда вот загибаем угу. далее я вам говорил здесь два сустава здесь три сустава да получается мы их тоже выкручиваем берем руки сначала вот так вот складываем Получается как бутербродом, да, таким плоским. И вот давим вот этой частью руки, получается, на вот эту кость. Раз. Потом два пальца отступили вот сюда. Отступили вот сюда. Два. Вот, вот слышали. Так. И теперь меняем руки давим вовнутрь вот эти суставы. Вот этим вот теперь своим ладошкой вот этой частью. Раз два и три получается. Теперь пятку относительно стопы зафиксировали все плотно, изначально прямой угол везде, да, и пятка относительно стопы раз, раз. потом пятку относительно голени фиксируем, видите опять в живот опираемся, и раз, два, в две стороны туда, сюда. Теперь саму стопу вовнутрь так аккуратненько взяли, взяли вот продавили и вот Раз, два расшатали и.. Ой! Черт, да. ушло. Так. Теперь вот этот вот сустав. Еще раз его придавили. Бедро, да, и повытягивали вот таким пружинистым, таким пружинированием называется, видите, и с вытяжкой. То есть тянется и коленный сустав, и коленостопный. потянули пошатали вот так восьмерочкой сюда-сюда на кивок в стороны и теперь одеваем как бы таранную кость на, с пяткой вместе на э, лодыжку за пятку приподняли и вот туда стопа в первый раз вдоль бедра лежит потом стопа вовнутрь еще раз приподняли и наружу то есть три положения латеральное Пациент идеально Так. Вот тут мы же стянули сустав, да. И теперь всю стопу выдергиваем, будут хрустеть во всех вот этих трех суставах. Здесь, здесь, здесь. Кладем руку на середину бедра. Не напрягай, не напрягай. А человек расслаблен, смотрите, можно проверить, да, вот за пальчик аккуратно берем. У него идет вращение. Бега крак качается, да. Дорина качается, бедро качается, и таз да, качается. Вот положили, ручку прям чувствуется это движение в этом суставе. Так, значит, на бедро кладем, ногу сгибаем так, чтобы держать ее своим предплечем. Руку переводим на верхнюю часть стопы, ну, на плюснем кости практически получается вот здесь. И резким движением к противоположному плечу. Вот так вот стопу. Вышел. Да, вот тут было. Бывает один хруст, бывает там три-четыре-пять хрустов сразу. Хруст у нас не сама цель, да? главное потянуть, вы помните, главное растянуть, но ну, этим правка заканчивается. И не бойтесь, что если вы что-нибудь сможете сделать не так, не туда организм не даст вам сам сделать, он будет сопротивляться, у него достаточно крепкие связки. Мы правим те связки, которые ослаблены, которые растянуты, которые не там стоят, поэтому автоматически просто правка есть правка. Исправили, получили результат. Так, ну, теперь еще продолжение. Стопу кладем перпендикулярно, упираемся, нам уже салфетка не нужна, в пятку, да, вот фиксация жесткая, и в стопу вот сюда, вовнутрь. Раз, и в противоположную сторону. Два. Прохрустили. Так, переворачиваемся на спину. Продолжаем наши правки. Вот, то же самое можно сделать вот здесь приложили плотно под прямым углом да все пятку в эту сторону поворачиваем а стопу в ту Раз, два. Вот, опять выстану, да? Раз, два. Опять да? это вот этот сустав как раз который у нас при плоскостопии был да так теперь э, выдергиваем э, на себя Выставьте равную кость она находится прямо под лодыжкой вот она перед пяткой видите вот она чтобы выдерживать нам надо чтобы рука все таки не скользила схватить ногу прямо вот тут за сустав да вот туда плотно а здесь за верхнюю часть получается вот такой курок вот такое движение будет ну, в принципе не скользишь так что можно так, без салфетки уперлись локтем в стол. Стол не должен ехать никуда. Вот в эту стопу и на себя такой. Вот. Так, резко. Потом опять придерживаю стол. По 45 градусов или ногу и. Больное колено. А, это колено все больное, да? Ну давай вот здесь. И вот с такой с хлесткой встряской. В эту сторону. В эту а сторону. В эту сторону. Встряхнули. Ну тут устряхивается все, и колено, и бедро. При повороте вот так вот. Бедро поднимается. При наклоне вот туда бедро опускается, внутрь уходит туда вглубь. Так. А... а если большая нога мощная? Может Так тяжело заходить. Подлышку под и. Так тяжело захватить, я баскетболист и пытался. Ты имеешь в виду вот так захватить, да? А, во-во, а, да. Вот так, во -во, так дернуться. Во -во, во -во, да, ну, можно так, да. А так, продолжаем работать со стопами. Значит, ставим пятку. Это колено тебя больное, да? ну давай это колено Вот, вот так, под 45 градусов. Свою ногу тоже под 45 градусов. Обратите внимание, я не в центр стола, упираюсь, да? берегите стол просто многократно туда вот удары, они его травмируют, стол там трещины пройдут А здесь ребра жесткие находится да? Поэтому ставим ближе к краю, с, ближе к краю да, вот по 45 градусов и в голень прямо вот туда. Прямо О, вот такой толчок туда. Хороший. Хорошая да? Вот прям пятка. Сливок. Пятка там вставляется. Свело здесь? Палец. А палец? Другой. А, третий. А вот среди. Значит, мы должны пальцы свело растянуть. Ну, в принципе, уже сейчас отпустит. Все. Дергаем пальцы. Большой под прямым углом. Завернули, держим за вот эту фалангу и вдоль фаланги выдергиваем. Вот. Ну, сами пальчики, это просто тоже вот за, за крайнюю дистальную фалангу хватаем и выдергиваем вот так как повешенного вверх. Видите, вот на скручивание. То есть не прямой палец, а вот так. Так, продолжаем проводить пятку. Захватили голень плотно, по диагонали вот так вот, да, чтобы держать, фиксируем И смотрите, если у вас косточка торчит, да, и у него бирсовой бель, кость, будет больно, да, поэтому старайтесь где мягким местом вот так вот захватить, чтобы помягче было. За пятку и относительно голени. Туда, сюда, при этом, видите, фиксируем предплечьем, стопу фиксируем. Видите, везде фиксация, везде прямой угол. Сюда, сюда, теперь берем за пятку и относительно пятки стопу туда, в разные стороны, туда, туда, много приемов, да? На одну стопу столько приемов. Слишком много. Так, и подходим к плоскостопию, значит, берем вот так вот кладем на по диагонали получается, да? На свое колено. Простукиваем вот эти два сустава бамбуковыми палочками. Палочками друг об друга не бьем, это неприятный звук будет, да, и палочки тоже будет трещин. Слышимо? Поясень нет можно заменить Руками а, В принципе, можно, да. Можно заменить бамбуковым веником, например, но он по будет. Или вот таким вот аппаратом. А веником тогда без подкладки просто напрямую, да? Веником, да, без подкладки, да. Ну два разогулил проверить, покажу денег. покажу чуть Вот пошло покраснение и с этой стороны. Я их можно укоротить, тем что тут, например взять, да, чтобы было пожестче. Да, зашел, да. да, тоже да прибывает, и там в губ идет тепло даже надо да, бывает. Так пошло. Так, ну через какую-нибудь вот тонкую уже тряпочку. Вот таким перкуссионным массажером. Находим на это место. Там, наверное, О -о Чувствуешь, да? Вот так мы избавляем людей от плоскостопия. Кстати, вальгус, плоскостопие, это вот у женщин чаще всего так бывает. И от обуви нога кривится, я видел там к старости, к 60-70 годам, уже такие получаются там кривые вообще ноги, не говорю уже про вены. Так что эти процедуры очень полезны, чувствуется, да? Так вот проработали. какие ощущения после продолжает мурашки пошли лигры до до сих пор так и палочку кладем Ну, если нет палочки да, возьмите трубу от водопроводную да, вот такого диаметра примерно Ну, примерно диаметр 3-4 сантиметра и у нее нас да и можно у нее на вот так вот по диагонали кладем и прокатываем должно быть Достаточно больно. Да. Вот прокатываем, прокатываем. И дальше мы помним, что тут у нас два сустава. Вот ставим на первый сустав. И через свою палочку туда раз. И второй сустав. О. Обратите внимание, палочка по диагонали стоит, да? Чтобы стопа вот так вот согнулась. Если нет палочки, то вот такой приемчик будет немножко сложнее просто сделать. вот под первую косточку подкладываем свою ладонь да вот так большой палец получается туда прогибаем и теперь выпрямляем ладонь вот и под второй под вторую косточку о щелкнул слышал а, плоскостопия было да ну не то чтобы начинающийся было начинающийся да. расщелкает уже начинающийся нет у себя практически нет плоскостопия Должен быть. Так, ну, вроде бы со стопами все, мы отработали, да? Дальше в следующих видео рассмотрим э, проработку коленных суставов, тазобедренных суставов и тазовых костей относительно крестца КПС. До новых встреч, дорогие друзья, с вами был незабвенный Олег Алавгудвин, и зря, что вы не с нами, приходите сюда, аплодисменты всем. Аплодисменты вам, поставьте, как вам понравилось это видео.